Какой Люди, не знающие, что прибудут в эти чудовища, по пока погибнут? Какой ценой? Доктор, ты ничего не понял и никогда не поймешь. А сейчас, доктор, стой с миром. Будет больно. Останови! Останови это немедленно! Он не пострадает. Не волнуйся, человек. Эти пленников, а я буду изучать доктора. Нет! Прекрасно! Просто замечательно! Вот ты кто! Бог! Сделал да вас. Немедленно отвечайте! Далеки не выполняют приказом гуманоидов. Что? Что ты прожужжал своим дурацким голосом? Да ты знаешь, как называли правилители времени в легендах Даликов! Да ты знаешь, как называли меня в легендах Далеков. Отрицательно. Страшный зов. Что ж, доктор, теперь я знаю твой величайший секрет. Какой? Не на то он и секрет Ха -ха -ха -ха. твоя жизнь твоя настоящая жизнь теперь я знаю Ха -ха -ха. я знаю даже больше чем ты думаешь не забудьте подписаться на официальный youtube-канал российского доктор кто чтобы не пропускать новости и новые серии